Так все, я запустил. Поехали. Добрый вечер, витаю всех. Сегодня у нас черговая знову посиденьки, уже 14-й. У нас сегодня э, двое белорусов, трое, то есть мной, бачите, я своего для себя не почитал. И двое наших Василий, моих ханеньких, родненьких Василий. Пожалуйста, представьтеся. Я Василь, наша Украина, Русь, місто Киев. Я Василь, канал Интервата, Интергунта, місто Киев. всем вітання. Як нас чутно? Хорошо. Сергей Вязгичев, Брест. Серый кот, Орша. Ну, я Анатолий Сайгон, пятый. На сегодня, конечно же, будет такая тема, белорусско-украинские черговые посадки. И э, будет тема самое найважніше что стало буквально 10 там дней, десять дней осталось до выборов в Украине. Мы верим, мы все хвалюємося за эти выборы. Как бы там не было, это, та наше важнейшая тема. Нас же тут только записали всех в порохоботу. Бачите, як как же получилось, что мы порах Ну что ж, делаем. Будем порах Так, Василь, у вас появилось эхо. Вы переключились, щоб чтобы не было эхо. Ви до меня маете на увозе, так? Так? А я, так, Ну, я снова вымкнусь, и вымкнусь. Воно саме сникло. Сникает. Добренько. Да, а я в вас... Даю вам слово на праве самого главного українця в наших інтерспоседеньках. Запрошую до слова. Якого. Так, друзья, всем добрый вечер. Всех витаю на черговых поседеньках. Василий сейчас входит и выходит Все у Луганского Кажут, в Уганске где стрим, там біля 6 тысяч э, глядачів. але сами знаете, сами преданные украинскому белорусским посаденькам сьогодні будут в нашем чате, нас глядіти Сейчас я хочу налаштувати, посмотреть, сколько нас дивляться. Как нас чути, друзья? Напишите, как нас чути. Ну, должно быть, что-то не пишуть, конечно. Зараз Трошечки нахуй. маленький эхо, то ничего страшного, добре, хай как будет так. И так же еще и вас, потому что наш шерф черговой посиденьки нас турбует и хвалит, которая сейчас делается в Украине. Вже на, на фоне этих подений, что украинских выборов, предвыборов, как там не было, уже наши белорусские такие события, то, -то как говорят, ну не скажите Анатолий, вот странно, что вы начали эту тему, а не украинцы. В первую очередь Василий должны были, наверное, рассказать все-таки, как там дела идут с выборами, потому что, э, например, у нас на самом деле, Анатолий, очень сейчас серьезные вещи, которые, собственно, я уже давно про выборы, про эти забыл, потому что сейчас у нас как бы все затмили наши события внутренние. Скандал дальше идет, Лукашенко, Путин, внутренние события с э, со свалом Крестов, тут дата. Э, этого взрыва в метро и очень вообще много чего. Добрый, Давайте пусть Василий расскажет, что вообще реально да, там да, происходит. То, Потому что они постоянно курсах, общаются там. Да, ты в курсах. Я больше то же самое интересуюсь, в основном украинскими событиями. То, что у нас происходит, я говорю, для меня это они очень слабенькие. Там тебе ближе э, центра, ты Коломинске рядом, то тебе там виднится, чем тем более частенько посещаешь и Куропаты, и в Минске бываешь, там всем ездишь, ты в курсах, добренько. Василий, Скажите, ну, что там делается за в Украине? Не будет там страху великого, или как? Друзья, все будет хорошо, и впал телефон. А, какой телефон? Граната впала, мусор, шмайсер, где там сховали тихенько. Да, друзья, сейчас Украина в чудовом состоянии, в состоянии предвыборной борьбы. Поэтому все Василии, зазвичай они оптимисты, и все украинцы оптимисты. За сколько там, меньше, чем за 10 дней, будем все робити разборки над польотами, почему так вышло. Але Но мы точно знаем, что Украина победит, мы точно знаем, что украинцы сделают правильный выбор. Поэтому это сейчас острах, он действительно тимчасовий. мы тоже все очень переживаемся этим. Но с каждым днем у меня, особисто появляется все больше и больше уверенности в том, что украинцы сделают правильный выбор, и мы, мы дальше будемо двигаться по тому вектору, который был в последние 5 лет. Василий, можешь добавить, если я что не сказал? Звук, микрофон, микрофон, Василий, микрофончик включить. Я перепрошу. Доброго вечера, друзья, доброго вечера, наши шановные зрители. Я рада вас видеть, всех, вернее, вы нас слышите. Мы вас будем радо висвітлювати події. а вас, друзья, видите, На самом деле, этот дуже, был очень, очень, очень для меня маючи абсолютно уявлення картинки для мене вона насправді в понеділок, е, після виборів 1 квітня видалася дуже нерайдужною і працюючи наполегливо цілі ці всі дні з того дня я кожен вечір нікуди не захожу я і так в Росію не ходив хожу тільки по Україні ходив хожу і буду ходити і ви знаєте бачу трішечки шальки терезів изменяются в нашу сторону. Это так неви Я сегодня где-то мав семь розмов в обідній час, здесь приблизно за години три и чотири таких позитивных потужных ответов мне. Ну и три я сегодня даже виклав. Поэтому это добавляет оптимизму, вселяет надежду. Причем аргументы были очень зважені, очень сильные, потужні. Вы знаете, у каждого из этих людей, которые мною разговаривали, я чувствовал державників, Хай малих, хай таких, как мы с вами, но які которые так болевают за Украину. Вы знаете, это очень хорошо, это очень хороший скарб. Будем видеть, нам еще осталось реально 9 дней работать. Будем напрягали все делать, и я надеюсь, все у нас получится. Но мы неухильно должны работать, работать, работать, работать. Мало того, сегодня один из э, людей, с которым я говорил, он сказал: Я работаю как вы, потому что он передивився много роликов. И он говорит: Я делаю то, что вы делаете вы, но я. Не пишу, я тільки працюю. И каже, до хрипоти горла. И вы знаете, это мне Подобається Понравится то, что человек, бы, не имеет, скажем, такого глубокого хобби, как мы с вами называем, потому что это хобби на самом деле. Хотя мне уже пишут, ты на донатах сидишь, ты топишь за пороха. Я не топлю за пороха. Я болеваю за Украину. И я хочу бати, бачити президентом ту людину, которая... Будет вести Украину в цивилизацию, в Европу. Звичайно, это мои взгляды, они сбиваются. А топити я не топлю ни за кого. И снова скажу, сказал уже не один раз, до Петра Порошенко у меня есть очень-очень много вопросов. Но если очень-очень много вопросов у меня есть до Йо, то до Зеленского у меня их просто миллион. Он же мовчить, ничего не говорит. Как же можно... С нимем домовиться, ну это але переписываться, він они не подписываются. И эти поодинокие ролики, которые он кидает в ВТР, вы знаете, это просто глуб над украинским народом. И мне очень жаль, что те люди, которые, возможно, эти ролики видят, або только смотрят какие-то там сваты и так далее. До речі, я видел Юнин Соколовый ролик, переименуем Кривый Рег в место ну, символично би було. Я не знаю, чи я все сказал, друзі мої, что бы вы от меня хотели почути, но я надеюсь, мы еще будем много разных вопросов обговорювати. Ну, а сегодня я хочу вам сказать, что мне доня моя родная презентувала такую футболочку, посмотрите, кому интересно. Угу. З логотипом каналу. Мне было очень приятно. Ну и так скажу, возможно, не я разыграю какую-то рубрику, потому что есть один подарунок. Побачимо, найближчим часом я какую-то рубрику започаткую. Тому, друзья мои, готовим запитання, цікаві. Возможно, я не вдовзі, це это будет, возможно, вперше я запущу живий стрім, снова ж таки по Україні, но, друзі, всі, до речі, тільки що прочитав, Кавказ, пише, Казахстан пише. Я буду радий, ну надеюсь, Беларусь, окрім наших друзей блогерів підключиться, потому что Беларусь, как о буду, хотя в дописах есть, є, є... Юрий Борисов, это с Беларуси, друзья мои, активный дописник. Наш. Василь, мы же вашу футболку хотим, а она да, мне придется, пане Василью, чтобы вам такую футболку нужно с двух сделать одну. Ну вы же крупный у нас, крупный диящик. Василь, спасибо, вы уже начали рекламу канала, вы уже молодец. Добрый день, давайте сейчас Сергею, Сергей, нас помножить Сергея не было, Сергея Вязановича в Брест. Сергей, да, расскажите, что вы там ведете. Я не знаю, что еще вопросы мы никакие не начали рассматривать. Нет, вопросы, а взаимодействие сейчас, добрый я переключусь сюда. Вопрос. А украинских, вот ваш взгляд на эти события, кратенько-кратенько, и даже прогноз такой? Кратенько не могу. Повангуете немножко, повангуете. Я хабот, но думаю, что он проиграет. Мне хохмочки эти тоже не нравятся, шутки, торжания. Ну, а есть? кто проиграет, не понял? Порошенко проиграет. Я Порошенко не... проиграет. Почему Порошенко проиграет? Ну, это вот серьезная тема, это нужно долго рассказывать и с коллегами, и с украинскими. Почему он не поборол коррупцию, ничего не сделал. А это сказать, кто не поборол коррупцию? Порошенко? Абсолютно. Абсолютно. Ну, ради... где... Сейчас страницы ну, на вас напоминут и скажут, что это в основном... Ну, мне... Мало ли, что я... кто скажет. Вот. Я, я смотрю опросы. 60... 64% Порошенко, 26%. То есть наоборот. Зеленский и 26% Порошенко. Там не определились процентов 10 еще, по-моему. Но это тоже ни о чем. Потом президент Беларуси сказал, что уверен в победе Порошенко. Сергей, президент Беларуси сказал 10 лет назад, что у нас будет у всех по 500. Да, да, да, да. И до сих пор не стало. Говорят, через 5 лет скажут, что скоро будет по 250. Я слышу, это 25 лет обесанки, цацанки. Нет, нужно изрядно. Так что его прогнозы... Хорошо, тогда не будем, Сергей, сейчас это самое. Не будем... Включаться в такую дискуссию, да, потому что мы сейчас даже можем тут погрызть Я загрызу кого-нибудь за это. Нет, нет, Могу нет, завтра. Анатолий, третий микрофон, нас кто а хочет. Давай давайте, давайте сейчас, секундочку, я тогда переключу на и быстренько вкратце в самом начале начнем. Починаем наши белорусские события. код переключись, пожалуйста, на Беларусь, и скажи, что у нас, потому что мы после Василь рассказал поводу ну выборов, как бы, да, достаточно подробно что то как. А что касается Беларуси, конечно, мы следили за украинскими выборами, когда, собственно, они были. А когда они закончились, то в ближайшие дни, то есть было вот это пережевывание событий, многие были вообще в шоке, что Зеленский побеждает. Но нам, так сказать, наша жизнь скучать не дает и у нас значительное количество событий многие вот в чате уже пишут по поводу того что анатолий сказал у нас там ничего не произошло типа дед пругу какую-то гонит ему пора уже карту украинца отдавать и высылать его в украину а то он не живет белорусскими событиями э, ну как бы сразу видно что он где-то близко там возле украины так вот чтобы люди так сказать не переживали там в чате я скажу по поводу того что у нас произошло у нас главное событие это было сквернение комплекса куропат но это тоже уже событие такое которое потихоньку начинает отходить на второй план сейчас уже новая новость лукашенко сказал что будет закрывать на профилактику трубопровод нефтепроводы российские то есть россия перекрыла поставки белорусской говядины еще там какой-то больше собирается поднять уже да а он сказал пригрозил что а мы ä, проведем ремонтные работы на ваших этих трубах на транзитных которые в европу идут то Это есть как сказал. бы идет война между ними выторговывают лучшие условия но но 600 миллионов долларов кредита не получили, что отдать проценты по предыдущему Еще не кредиту. получили, только собираются а получили. Собира да. Собираются еще только. Ну вот. И не еще, так а еще неизвестно, не когда получили. не получится. Самое, да, самое главное, называется. чего не стоит забывать, сегодня, к сожалению, да, это так, трагическая дата. Сегодня годовщина трагических событий 11 апреля 2011 года, когда на Октябрьской вечером произошел взрыв. Очень сомнительное событие. Многие считают, что это было вообще подстроено самой властью, есть много разных косвенных доказательств, и некоторые говорят даже прямых, просто об этом официально ТВ никогда не скажет. То есть было проведено расследование очень быстро, уже на следующий день, 12 там, или 13 апреля, тогда уже нашли виновных моментально, да? хотя... По другим делам там ищут годами, не могут никого найти. Вот по тем же пропавшим политикам. Ничего не известно, уже 20 лет прошло. А тут все, на следующий день уже нашли террористов, всех осудили и расстреляли потом очень быстро. А, все, но. По интернету ходят видео, даже официальные вот те, которые представила КГБ, где показано на одном кадре на сумке есть логотип, на другом кадре нет. Измеряли люди, как дойти от станции метро там, до определенного расстояния, да, то есть вот комментируя вот то, что тогда представила там КГБ, что представили следователи, когда было расследование, они решили, они поняли, что как бы ну этот террорист потенциальный, да, кого там обвинили Коновалова и Ковалева двух человек и расстреляли, что они не могли пройти за 4 минуты такое расстояние, которое там 20 минут надо идти, или даже час. Поэтому это очень темное дело, тем более все это произошло в самый разгар, вот буквально накануне тяжелого экономического кризиса, который был в 2011 году. И многие считают, что это было отвлечение, во-первых, внимания от экономического кризиса, чтобы сплотить нацию терактом. В России тоже это очень часто любят такое делать. А потом, плюс, это был предлог для того, чтобы разгромить оппозицию, потому что официальная... Причина, то есть, вот их спросили обвиняемых, типа, зачем вы взорвали метро? Они сказали, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси. То есть, у нас нет ни межрелигиозных каких-то войн, ни межэтнических каких-то конфликтов, типа Чечни там в России, или, например, войн католиков с православными, у нас нет такого. Зачем что-то дестабилизировать, непонятно. Вот он сказал, типа, дестабилизировать. И сразу пошла война, волна репрессий. Стали обыски проводить, закрывать партии оппозиционные, да, сажать активистов. Это был просто предлог. Васильевич. Реплика. Железной рукой наведем порядок, товарищи. Вы не помните? Феликс Эдмундович Дзержинский и им подобные. Ну, ничего нового, но то было початок столетия, хотя, возможно, для тех людей это была трагедия, а для нас сейчас, сто лет спустя, то же самое. Правда? Так, Як... еще, Кот, расскажи все-таки о тех кражах. Люди, наверное, украинцы да, мало что Да, кто новый бедает? подключился и не в теме, суть такая. Комплекс вот этот Куропаты находится под Минском, недалеко там буквально. Зеленый Лук 6, это если ехать на троллейбусе, на автобусе, это чуть-чуть пройти и выходите. Там небольшой лесок такой, сейчас его оградили забором. Суть такая, что э, там э, мемориал, официально признанный историко-культурной ценностью, то есть трогать его нельзя. Э, еще в 88 году, когда еще был Советский Союз, Зенон Поздняк, Евгений Шмыгалев, по-моему, вдвоем они написали статью по поводу вот этого, вот, да, что там сталинисты расстреливали э, людей, то есть показания свидетелей, которые жили вокруг, что они постоянно слышали выстрелы там в определенное время вечером, туда привозили людей и расстреливали. Потом поздняк, он провел раскопки, там обнаружил кости, но, по-моему, началось с того, что там какой-то не то трубопровод не ту дорогу что-то хотели сделать, и наткнулись на кости. Потом поздняк все это дело расследовал. Было возбуждено уголовное дело в БССР еще, советским судом. И были, так сказать, его результаты такие, что да, действительно, там сталинисты расстреливали, раскопали, по-моему, пять могил, Сделали раскопки, там нашли тела, все следы показывают на НКВД, выстрелы в затылок, с наганов и из маузеров, то есть это никакие не немцы, как потом пытались ватники всякие придумывать, гнать то в ту, что это типа немцы, там полицаи всякие расстреливали в войну кого-то, нет, это НКВДшники расстреливали. По, по поводу количества жертв, все могилы до последней не раскопали. Поэтому точное количество жертв неизвестно, потому что там огромное количество ям, вот где стоят кресты, в этом в лесу, они сейчас просели немножко со временем, то есть видно, что там такие ямы. Туда ложили людей в несколько слоев, вот как в старину во время эпидемии. Яму раскапывают, скидывают людей, положили один слой, потом сверху еще слой, еще потом закопали, и вот так еще. Поэтому точно сказать нельзя, сколько там ну, Говорят, даже возможно, до 100 тысяч будет людей. До 250 тысяч. От даже 7 так, до 250 тысяч. Количество захоронений там большое. Так вот, суть в том... что что там кроме внутренних крестов по периметру поставил Дмитрий Дашкевич э, большие такие или шести там, или семи метровые кресты деревянные, то есть люди скинулись сами поставили их по периметру вокруг вот вдоль кромки леса. Дело в том, что там дорога, вот эта мКАТ, там Лукашенко проезжает каждый раз. Вчера мы, собственно, стояли и тоже видели в определенное время. Ему там перекрывают трассу, и он проезжает каждый раз. И он действительно может видеть это, как он сказал на большом разговоре, что я вот проезжаю, вижу, мне эти кресты глаза мозолят. Ну, как сатане какому-то глаза мозолит кресты. Так вот, и он дал указание, как бы, да, негласно, то есть пока приказа никто не видел с подписью, но считает, что это он сказал, потому что 1 марта на прямом разговоре он сказал, вот, кто там эти кресты поставил, ничего не согласовано, вот мне они там глаза режут, и потом вот через месяц после этого службы, этот Боровлянский лесхоз и остальные там, они убрали эти кресты, то есть их вырывали, там, выкапывали и куда-то увезли. Там не выкапывали, просто выдергивали. Да, того, выдергивали, что и говорят, что некоторые поломаны, их увезли, не сказали, куда. Полом. Сейчас вчера буквально, когда мы стояли, приходила наша Путька, они, подавали, они ходили в администрацию президента, подавали туда там свои, так сказать, соображения, жалобы. И сейчас идет вообще сбор подписей на то, чтобы вернуть кресты. И им официально ответили: вот что: что Боровлянский лесхоз готов вернуть кресты. То есть это указывает о том, что таки они знают, где они. Возможно, у них хранятся. Но при условии, если активисты покажут а, документы какие-то, разрешающие на то, что вот кресты эти установить. Ну, полная дурь, ну полная дурь. А Беларусь вообще, не только Беларусь, все общество было взбунтовано. До чего, например, уже власти дошли до такой степени, это ж вандалы, самое, сатанизм, чтобы... Рушить могилы, вообще там не трогать ничего поставили могилу. Это же святое. Вот никакого цветатства, свято... даже так скажу. Но ничего было. Анатолий, не было бы, как наявый. говорится, счастье но вот несчастье помогло и это привлекло во-первых большое внимание всего мира. Об этом писала Вашингтон Пост, BBC, другие издания российские, украинские, польские, разные другие, ну, белорусские, естественно. Не, не государственные. Государственные, они там только написали официальную версию. Типа, это было облагороживание территории. Убрали... но другая версия. Видимо, да. я думаю, может знак с Москвы где-то от Путина пошел. Вот да, это было знак, накануне транша как раз. Вот 600 миллионов. Да, да. чтобы показать, вон мы, ну, какие лояльные к, ваш... к вам НКВД, там, типа, власти сказали, чтобы выбить этот как-то транш. Но его что не выбили, еще когда он придет, неизвестно. Ну, а неизвестно. прогнуться вот таким образом прогнулись. Ой, негодяй, ну, это Она кошмар. Да. Расскажите про брестские новости, схожие с еврейскими захоронениями. Тут обнаружили же у нас. Да-да, но это мы потом вспомним, чуть попозже, потому что сейчас переключимся все-таки. Надо переключиться на украинские события, да, на украинские события. Что там за темы там в Украине? Да, да, да. Друзья, это... можно. А Ольга Бобрьевская запетуе. это правда, что отменено смертную казнь в Нет, Ничего, Не нет. отменили. Даже не в думках. Нет, нет, в думках было, были только слухи о том, в прошлом году накануне революции в Армении. Тогда у нас шли слухи в. Во в апреле, что будут менять конституцию, и журналисты предполагали, что одним из пунктов изменения это будет э, то, что президента теперь будет выбирать не народ, а парламент, во-первых, а во-вторых, возможно, будет отмена смертной казни. Но потом в, Ар в Армении революция победила, и Лукашенко сказал: "Да я вообще ничего не говорил, какое изменение конституции? Вы что, отстаньте от меня? Нет. Испугался очень сильно. Все. Это а единственное, что я слышал. Да, Насчет того, что вы, Сергей, говорили. Вот, например, частенько. На, я скажу два слова таких на выборы украинские, то, что мы бачим у Беларуси. <coughs> Нас весьма чипает, в всяком случае. У всех Беларуси переживают, потому что напрямую это сказано. Мы дивимся, если, если Украина развернется, или повернется, или обманут, или свои ватники захватят, там, яку чи, как у владу, Все может быть. Или Майдан знак нехороший не для нас, Беларуси. Потом будут говорить, вот, видите бачите, украинцы сдались, а что говорить уже тут только про Беларусь. Потом не хочу, чтобы украинцы сдавались. А мне кажется... О, что а, нас тут хороните? Я, я, я не говорю, что украинцы. Так говорят наши. Вот украинцы, мол, могут сдаться, потому что свои ватник повно, как бы там было, приведут, что они приводят, спрашиваются, Зеленского до влади, а он же має интерес <кх Arctic> со стороны даже этого самого. Россия Россия старается его проталкивать, не проталкивать, но косвенно все равно заинтересована. То она любым способом кого хочет, только бы не порох. Ну а народ, видите, за такая пошла его тенденция, за кого хочет, лишь бы не порок. А то есть протестные такие настроения, протестное настроение общества украин украинским за вот что самое страшное, понимаете, и то я вас пока побеждаю, получается тому Хотя, с другой стороны, оптимисты говорят, что не будет 50 на 50% и все-таки есть большая надея, что будет решено. Я, например, каждый раз сказал, вот и порохопот. Я говорю не то, что там порохопот. Я смотрю реально на вещи. Смотрю реально. То, что у вас происходит сейчас, перемены. Я видел своими очима. Еще раз скажу, украинцы. Я бачив своими. То вам не видно, вы привыкли. То йде, то я иду. Ну, что было когда-то, а что сейчас делается? На ну, его перемены. Вы просто не бачите. Вы хотите зараз за пару лет, рывок сделать то, что другие страны делали за 10-20 лет? Ну, то невозможно. Вы хоть то-то сохранили бы, что сейчас добились. Понимаете? И добивайтесь дальше, а не тихо -тих назад. Вот что мне... Починає расстраиваться. Роз... Дивіться, Анатолій. Я Василь, я буквально ну, не треба тут розгріювати паніку дорогами, економікою. Займається наш уряд і займається Верховна Рада. Зараз у нас розвірується зовнішня політика і оборона. Навіть якщо ми припустим сценарій, що ну, перемагає Зеленський армія більш-менш стоїть на ногах зовнішня політика він не, не зможе е, е, резко змінити курс і дещо звернути тому зараз як тільки 21 -го, там, пройде голосування і ми так е, отримаємо такі результати дивіться це ж е, не тільки е, голосують за Зеленського там же за Зеленського голосують 20, 30, ну 20, ну може, 30 это же голосуют против, как это что средство дал, против Порошенко, против системы, а э, никто ж не хочет раскладывать котлети отдельно, мухи отдельно. Поэтому выходит, что это сейчас протестный электорат не пятну. Так вышло, что это Зеленский. Гибший было, чтобы это была Юля, розумієте? Тому вектор э, наданий, в конституции это уже закреплено. Армия встала на ноги и она не скурвится, я люблю слово не скурвится. Поэтому э, весь фокус будет и на осень, на Верховную Раду, на большинство, на премьера. И дальше эти все реформи, они же будут уже зависеть не от президента, а от той исполнительной власти, которая э, будет выбрана в результате выборов. Да, Василь. Але, перетрус начнется в вашей Верховной Раде, потому что туда прийдуть новые люди, возможно, начнут пропихать а свои... Дуже добре, а это очень хорошо, Анатолий. Вот, например, те, кто Зеленский, или, может, те, что будут э, русскую какую-то такую направленность, русскую политику десь там гнути незаметно, понимаете, они туда і и они будут проталкивать, а то начнется уже, что... Начинается волнение довольно сильное. Может даже дойти снова до Майдана, где до какого-нибудь. Идеи Майдана, она не вызрала, ее нет. Пановы, смотрите. Не важно, через год у вас. Установится это на скит. И начнется, потому что через год Зеленского могут на вилах вынести с Киева. Все может быть у вас. Тож, Украина, Україна. она не показуема довольно сильно. Может все быть, але здоровье Густа празматизм, должен брать гору. Отвечаю, пане Анатолию, на ваше запитання, яке я так что щодо ктой, хто голосує. Голосує за Зеленського плебс, який хоче видовищ та хліба. Видовища хлеба. Рано чи пізно видовища закінчиться, хлеб закінчиться, і буде ярмо на шеї. Просто ці люди не обтяжені досвідом, знаниями, і хай попитаючи живих бабусів, дідусів, що було. Але, проїхали. Щодо дійсно, якщо я би не хотів малювати в своїй яві картинку презе, з Зе, але... Действительно, до осени будет Верховная Рада та, которая сейчас есть. И на все его радикальные, зворотные действия она может ветвать его або не поддерживать совсем. То есть, это не є хорошо, коли президент та Верховна Рада не работают заодно. В осени, действительно, могут влиться новые силы. Но при яких обставинах они можуть влиться? Когда ЗЕП веде свою політику негативно, то сили, которые будут противодействовать ЗЕ, они берут более радикальную Верховную Раду щодо прихильників прихильников ЗЕ. И тогда ему совсем будет на, на переливке. Тому политика, это как там, е, можливого, возможного. Где ты можешь, там ты можешь действовать, где можно поднажать, где можно ослабить. Это не просто выйти, окипкувать. Над собой, над залом. Да нет, он над собой не кипковал, он кипковал над украинским народом. А это легче. Дурня клеить, это легче. А быть державником это я все сказал Дима, да, Василий, есть вопрос один по поводу украинских выборов. То есть, чтобы не только теоретизировать, хотел спросить, какие реально сейчас действия происходят то есть, в стране? Что делают кандидаты, например, по продвижению, так сказать, своей, своей ну, позиции? Да. Что проводит Дима, Зеленский? Что проводят сторонники про... Порошенко? Да. О чем пишет пресса? О чем что показывают каналы? Смотри, серый кот. Вы... Я от Меняется Банда... ли перевес? Да, да, ласка, Василию, Смотри, Сейчас все с придыханием э, затыхли, да? Потому что сейчас все, кто имеет какое-то политическое влияние, мерялись списками своими. Кто сколько возьмет? Э, все понимали, что шансов там у двоих-троих, но они все сейчас мерялись списками и получилось, каждый получил свою писку. Кто-то 5, кто-то четыре, кто-то один и восемь. Кто-то 14 и 13. Дальше теперь, что, что происходит сейчас? Тех, кто меньше 14 там, и сколько, там, или 17 процентов, э, э, нужно как-то сделать две интересные вещи. Сейчас они сидят на шпагате, что одни, что другие. Им нужно как будто бы отдать кому-то свой голос, да, потому что и, и избиратели, и я, я разговариваю на русском, потому что много читают, слушают с Казахстаном, им сейчас первое, нужно как бы э, подсказать своим избирателям, за кого голосовать из двух уже, они это не могут сделать публично, потому что э, э, в ту или другую сторону это для них уже политическая какая-то э, не смерть, но э, дивиденды, поэтому все, уже прошло 10 дней после выбора и все молчат, там кто-то один. Поэтому сейчас вот этот шпагат, он продлится, потому что Юля никому не отдаст э, предпочтение, потому что у нее 14 нужно сохранить как минимум до осени. Поэтому сейчас вот этот э, э, политикум, он зам, замер, потому что, во-первых, это шок был да, для всех, ну как шок, ожидаемый шок, можно так сказать. Во-вторых, сейчас любое движение это будет не на пользу одному или другому. Поэтому по телеку пошли уже ролики, какие? Мне понравился сегодня радио. Порох выступает, птички какие там, цверинки, он говорит, Украина, спасибо вам большое за такой урок, типа, я, я кажу, ваш я вас пучу, я вас услышал. И э, типа, мол, что, э, ну, ну, не дайте мне второй шанс, да. А мол, да, я сделаю выводы и мол, вас не подведу. Что делает Зеленский? То на анализе, то на стадион, то на Луне сейчас хочет делать уже дебаты. Везде он сцит, везде, везде он первое появление в прямом эфире без суфлёров, без микрофона в ухе. Минус 2, три, 5, 10 процентов у него. Василь, изменилось ли по-вашему соотношение голосов хоть немного в пользу Порошенко? Либо так и осталось? Ну смотри, я, я отвечаю, сейчас идет борьба в двух направлениях. То, что Василий сказал, вот там мы блогеры сейчас ходим. Кстати, ходил же по рулетки, заходят русские блогеры под VPN украинским, типа, ему, че к нам не ходите, типа, что вы тут, типа, херы для нас, типа. Смотри, работает сейчас все, в семьях, потому что реальная, ну, не сказала бы такая катастрофическая угроза. Ну, здравомыслящие не хотели бы сейчас, чтобы Украина как-то резко меняла Виктора или вообще она его меняла. Поэтому идет такая кулуарная работа. Даже, да, даже вот в офисах, в семье, в чат-рулетках, в гаражах, везде люди обсуждают. И тот, кто средний класс, который ну, как-то повелся на голос Зеленского, ходят с опущенными глазами и говорит, блин, наверное, я ошибался, буду голосовать по-другому. Дальше. Вот эти все, они, которые номер 3, 4, 5, 6, сейчас тоже не ориентируют свою публику, поэтому сейчас где-то что-то в тишине, вот, вот Сергей сказал, какие-то 60 с чем-то наши, но это все какие-то предварительные. Потому что сейчас каждый день имеет значение, каждый ролик Зеленского имеет резонанс, каждое ночное выступление Пороха на ответ его имеет тоже плюсы к нему. Поэтому здесь пока что такая тишина, но кишить под водой все. После... Ну еще хорошо, секундочку, еще хорошо сделает Зеленский свою работу. То есть те, кто за него топит, очень хорошо делает ролики СМИ. Популизм, я, с... Ну так Я понимаю, но там, на, на их жиденькие мозги она хорошо работает. Ну, И смотрите, ярые э, поклонники ЗЕ, их не переубедишь. смотрите, ролик Зеленского за стадион. Красивенный, студийная запись звука, спецэффекты, но ночной, ночной выход Порошенко в рубашке, уставший в костюме, и сказал стадион, так стадион, да, это какой? намного ну, для думающего. Креативнее, для детства, креативнее, это, не нарисовано. Но все равно, я говорю, вот эти зом зомби, называется зе-зомби, их не переубедишь. Это однозначно. Это уже... Идет борьба за другой электорат. Это а, думают, думают, Я так прекрасно понимаю. И те другие Мало. я то и то в роликах заметил, что тоже поворачиваются, поворачиваются, но все равно по прогнозам все равно этого электората не будет достаточно. Понимаете, что... Потому что у вас есть Восток. Он включен в выборные кампанию, а там, естественно, какие предпочтения. Вот в чем. Добренько, давайте еще на секунду переключимся. Дадим слово Сергею. В ваш взгляд. Да, ну, мой вывод. Самое главное, что украинцы победили как украинцы. У них выбор есть в отличие от РФ и нашей республики. Не буду грубые слова. Помять, близко даже не стояли этих вопросов. Близко. Даже если будет Зе, понимаете, он будет проукраинский. Другое дело, что ему придется, конечно, э, ему придется ублажать первое время или уступать. Во-первых, мы и Василий, вы, коллеги, вы же даже не, не знаете ни его команды, я не знаю Абсолютно. никаких заявлений. Кроме вот этих дешевых этих выходов так, на, да. на, на, на зеленое поле, хохмочки эти, потом этот... Эм, что он еще произвел? По-моему, Разу... Разумов у него социолог, да? Он э, сагитировал известного социолога, это. Разумков. Да, Разумков, да. Разумков, так, да, так. да. Ну, вот, пожалуйста, он был самый такой продвинутый якобы. Все, больше на этом список заканчивается. И главный вывод для меня лично: что Украина имеет право на выбор. Такого нигде не было. Ну, по, по, по крайней мере, в РФ, и вообще мычать бы корову мычало только РФ и РБ, понимаете, в этом отношении, и учить. А потом для меня как бы аргумент, если Москва разыгрывает карту Зеленского, это как-то с Трампом история, понимаете, что-то похожее. От чего того поставили. А, что, а с чего вы взяли, Они шампанское пили эти, как она, госдуры а с чего вы взяли, что Зеленский будет ваш протяжей, или там какой-то этот еще, поднимет лапки вверх, да ничего подобного. Его сметут, просто, мне так видится, через, через несколько месяцев после того, как он придет к власти, и ничего не сделает. Да и вот так и так с ним сметут. Не уже, знаю, смешить девочек и... этих длинноногих, ха-ха-ха, вот эти, ржать, понимаете, это, ну, нужен коллег. Сергей, и еще то, что вы, вы говорите, говорите. Укра Украина да. победила, это то, что вот такой результат, это понятно, что админресурс был использован по минимуму, Вообще нет, нет, мне кажется, не, нет, нет не, не заметен Василь, правда? Ну, да, да, да. Практически. То есть не сравнить ни, ни с Россией. Ну не... это вот написал, это демократия, хлопцы. Вот из демократии. Да, Хоть по поводу демократии я ставлю демок. свои пять копеечек. Да, слушайте, Василь, давайте да, скажите. Да. А теперь швидко хочет. я. Значит, смотрите, чтобы я был политическим деятелем. я бы сейчас дуже четко дивився за помилками президента и Зеленского. До чего веду? Я бы в тот или иной момент подключил свою силу политическую э, на поддержку, але и кто может допустить наибольший помилок? Конечно, за президентом есть помилок за пять лет, але есть субъективные и объективные моменты, почему они были здійснені. Це мы уже все знаем. Что Зенаш делает? Он отказывается, ховается, придумает всякие комичные комічні, некомичные трюки. Ну, рано или поздно здоровым людям это надоїсть. И действительно, пан Василий сказал, этим 30% нічого ничего не удобно, Але, у меня есть опыт, я уже не меньше 15 человек за эти дни переконал. Я просто аргументами был. Ага, и это, и это, и это, есть права, я говорю, нема вопросов, давайте называйте сильные его стороны и будем записывать, а давайте слабкие стороны, потом слабкие стороны пороха и сильные стороны, давайте будем дивитися результаты, чего мы можем добиться, только аргументами, только аргументами и все, потому... ничего нет вообще, Не плюс, так. Ни... так плюс, але... Це sí, yeah, yeah. правильно, но той хайпових тих 30%, які он здобув, треба відняти звідти хоча бы 5-6% И стане 25%. А туди, якщо з тих 50-50, які там были, не знаю, Но те 10 мільйонів, які не пришли на выборы хай вони добре подумають, що їм робити, якщо він засуне голову петлю всьому українському народу. І що буде потім? Бо кажуть, он же в одном из роликов сказал, хуже не будет. Это mm -hmm. кто сказал? Это человек, который в своем жизни плуга не перла. Я понимаю, что то, что он сделал свою кампанию и там фильмы снимают, ребята, как говорил, один герой фильма это брызги. Просто брызги и все. А чтобы перелать плуга этого государственного, это требует очень-очень много працювати. А теперь что до Разумкова. Памятаете фильм «Место встречи изменить нельзя»? Да, Саша вот. Шарапов, памятаю, наш модер Шарапов. Да, так вот, когда машина съехала в воду, когда они там догоняют, выстреливают... Фоксом, так вот, да, да, и да. то и каже, классно он водилу себе нанял. Вот. То есть водила по Сокольниках туда-сюда, текала. вот до чего я веду, У Зеленского... Разумков Досвеченный, хотя и молодой Тому команда так Москва на то грошей влила Будь здоров да. але, але, Рано или поздно Все эти программы вони же знаете как Солодки, солодки, солодки, солодки Хочется и кисло. И когда человек хочет водить кисло, кислое, Она начинает против думать Так вот зараз помилки. Если президент чітко и по поличкам все раскладывает а, З, их допустить. Он уже купу сделал. я не буду там нагадывать. Это просто смехотворно. Кандидат президенты назначает, забивает по блатному стрелку и на ней не приходит. Это что? Это называется облажался по полной. Мы начинаем Ребята. КВН, Василий, называем. Да, давайте еще да. по-другому. Слушайте, то, что мы говорим, то все для разумных людей. А литые бабцы, ти дети, которые голосовали, контингент довольно сильный, такой крепкий, они то не слушают, они то не читают, они то не, не анализируют. У них есть коли... внуки, дети, и і... вот, за мы сейчас боремся. Да, да, да. И да. они то не будут аналізувати. Может, того, что слово не хочет, не дано, не может что хотите, вибирайте. Але вони все равно прийдут, снова таки проголосуют. Я понимаю, что мы оптимистичны и Ну оптимистичны. Но ты, я слушал ролик, там, интересный человек говорил, то количество тех людей, которые думают вот так, действительно думают и переконаны, и Порошенко, максимум 2-3% будет. С того контингенту, который есть зарака. Все, больше вы не, не, не отщепнете два 2-3% только. В чате пишут. 14 Тимошенко, 6 Смешка, 6 Смешенко, а 7 Колька, 7 они Вони не прийдуть, кажуть. Вони половина из них не прийде. Даже 2 треті не прийде вообще голосувати. Покинуть, черта мать, ничего не будет. Потому что они просто не переварують Порошенко. Понимаете? Лишь бы кто, они не пойдуть за него голосувати. А на прийти, что за Тимошенко, з їх, если половина прийде, это было бы грандиозно. Понимаете? А Грандиозно. В чате пишут, что Но... да, уже надоело. Про, про выборы, наверное. Уже все ну, то, что им надоело, нам и, важно. А, не, ну, питание... Ребята, хорошая информация для розумів. Послушайте. А О, О, Ольга Бобрюска пише. Пресс-служба президента Франции поширила 11 квітня официальное оголочение для прессы про будущие встречи Макрона с Зеленским и Порошенком. Яка мне думка спала? Вы понимаете, идем в Европу. До Макрона в гости, зем так. До Макрона на макарони, а и будет так, на Есельские поля. Да? Приезжают они, ведут перемовины. Вы же понимаете, что пресса французская, и европейская и світова зелью разнося в пух и прах. Конечно, разнесетесь. Там, там, там, ну, и, до речи, я не знаю, кто придумал эту поездку в Францию, но той, кто ее придумал, она мне вельми дуже подобается. Нет, а тут, тут, знаете, китайское предупреждение, от, от, вот Петро, он тебе будет передавать правила через 30 дней, теперь дивися, если ты принимаешь правила, так, так, так и так, согласен, там будешь, не будешь, у тебя нет вариантов. Не, ну, там та там уже просто начинается это свадьба в Малиновке. Самое настоящее, зараз, мне кажется, уже какая-то свадьба в Малиновке. У вас в Украине такая. Э, Добренько, давайте снова перечепимся. Хай будет, потому что наши белорусы дивляться пару человек. Начинают нервоваться, что они там мало понимают. Бачите, не понимают, а мы это так в основном... Нет, в том, тут, Анатолий. Анатолий, претензия, наверное, к тому, что просто как бы... Ну, на одном месте, как бы, уже обсуждаем все тоже, как бы, да. Они поняли, очень что много тем. большинство запорожают, Очень много, да, мы коснулись одной сотой только того, о чем нужно говорить. Нам настолько, уже, на какой самот, там такой Украине, украине запорожают. Ну, то есть, мы просто суть, как правосто. бы, рассуждения о том, кто про победил, Закарвати. но никто же не знает. Мы не этого. говорим про Центральную Украину, как голосовала. Мы вообще еще ничего не говорим. Добрый господин, давайте вы расскажите... Переключитесь ну, на Брест. Вот, действительно, да, Наталья, это... расскажите про Брест. Вот вы там живете недалеко. Что у вас происходит? У вас происходят события я... сейчас? Накалились по поводу протеста. В протест. метрах я... живу. В от того места, где в километра не больше, В того места, где нашли вот, я ну, уже ну, на... нет протесты против место. аккумуляторного завода метро, Там по пятьсот человек выходит. В выходные люди выходили, кормили голубей опять. Не-не, я не я говорю про раскопки. Про захоронение нашли около 700-900 останков людей тут, где было гетто. Продолжают работать. А что вы говорите? Работа то продолжается. Нет, нет, нет, нет. Нет, засохнут все. делаем. Мэр города, я видел с ним интервью, он сказал, что пока приостановлены. Даже если будет дом этот воздвигнут. Я объясняю коллегам, что... Дом строит на месте этих косточек. Он сказал, что не будет ни в коем случае дом, будет там скверик, паркинга не будет дом. Дом, как бы, обходит сам этот котлован, это место, да. Это, это, это еще не все. Человек по фамилии казак возложил цветы возле забора этого строительного, огороженного этого карьера. Его оштрафовали на двадцать базовых величин, это значит сколько, Дима, это по 25, да? В общем, на 500, на 500 рублей. Да, 500 чем-то рублей. Вот, 600, 600. и сказали, что вообще, скажи спасибо, там местный мент с таким объемным фигуры такой объемной, характерной, он сказал, что скажи спасибо, что тебя вроде еще не, не больше не дали ничего, срок типа и так далее. Ну, в общем, маразм полный. Человек из добрых, да из любых побуждений. В с историей. все-таки это, жив... это, это, Все это захоронения были во времена войны. Сухарь Второй войны. году э, Да, второе, как раз было, а здесь анатолий. есть и гетто. Еще напомню, почему люди не знают. Гетто. Там было, было гетто. Да. И э, там было около нескольких десятков э, тысяч э, Габреев. Вот их расстреляли попросту, так само, около в моем поселце расстреляли 3600, в Ладаве 22 тысячи. Потому что местечко наше, и люди пишут на самой справе, чему они размовляем белорусской мову. Вы же ведаете доброй белорусскую мову, Код так само ведая. Я попробую, попробую так само размовлять как не дренче. Нас, во-первых, Анатолий, слушают люди из разных стран, тогда Василь даже по-русски стал говорить, польки. из Казахстана в том числе. Я а разумею. то а а, в прошлые польки. разы писали, типа, в чате, говорите все по-русски, а то мы вас не понимаем. Одни на украинской, одни на Белорусский, третий еще там вот, на какой-то. вот типа, мы вас вот, не понимаем. Сколько вот, хвилин поразмовлять белорусское мово, как бы украинцы разу, разумели, что мы а думали, понимали, так само, белорусское мово. У нас, нас все, белорусы, соправные белорусы ведут добро и молодые свои Если им размовлять. размовляться, размовляют. Русификация свои права. Так вот, на ты на том месте сколько там было расстреляно Габриеву? Но не меньше тысячи. Остальные, может, еще там э, накопаются. Разумеется, той кусок, около гектара. одного гектара. И там ковала по самому центру. Самому центру березьца наша. И, и, конечно, там земля вельми-вельми дорогая. Але то, что у влады застановили, там, будавництво, например, того дома, это уже говорится о том, что послухали. Послухали. Кажется, да. Кажется, да. И По я... крайней мере, я хожу каждый день, кран стоит. Как? Я был... память, да. память, потому что наша бюрость была в колесе габрейским местечком. Тут на 80% были габреи. До войны... Не 80%, до... но значительно. 70, более половины. Сказали, что 80% yes. только было у нас габреи. И не только. Я не, свой такой культурный особый вклад сделали у нашей Берестии. И я очень много могилок, где могилок раскиданы по, по всем Берестии. И не доглядается, як они там доглядается, а люди там кветки стоят, люди приходят, там нема, не ма, не заросшие и в других так само месяцах есть, али есть и так само подкинуть такие могилки. Он, так, например, тут, тут у нас вельми много так само польских, которых э, уже 100 годов э, никого не хоронят. И они уже руйнованы в ушчен, где -то, где только Где нигде только камни с земли торчать. Печальный... Что-то забрать. Я тоже так само торбую, занадто торбую. потому то, я, как бы то ни было, место. так само насчет на, на конт э, вот минска то что что у нас сегодня... да, полопады, анатолий это... по поводу бреста мы еще не сказали вы почему-то вернулись к теме месячной давности а сейчас вообще общем э, уголовное дело недавно закрытое моисея масько задержание да. фея почему об этом не говорить вы говорите о делах которые уже пресса месяц назад разживала человек возлагал цветы это было 25 марта по моему об этом уже говорили все давно а люди хотят знать что сейчас происходит там поверьте повезли же человек свежачок, вот. свежачок давайте повезли свежачок, свежачок я у вас хотел спросить вы же в Бресте живете я не, я, я, я, я, я, я не на не так доброй володой информации ну в принципе я об этом знаю только поверхностно по поводу того что когда проходили например молебен тот самый в куропатах говорят что аж до 500 так, 300, до 350 до 500 человек на кормление голубей собралось, причем люди не просто кормили голубей и шли там, как всегда, шествием, они скандировали какие-то лозунги и там было как бы ну это нетипично немножко и людей во-первых было Да, но ничего не преследовали, не репрессировали, хотя инициаторов, активистов задержали. Кстати, Организаторов преследуют есть... жесточайшие. Кабанов против ну... него уголовное дело, против Петрухина был суд недавно. Фесикова тоже хотели задержать. Фесикову. Масько и сына его тоже уголовные дела. Этого Моисея выпустили, сын еще, по-моему, находится там в изоляторе. Так, и чему это все у нас люди, может, не ведутся, украинцы? Почему? Потому что потому что у нас тут будуется колоссама Бреста, 15, наверное, километров от центра 15 километров, может, трошки 18 километров от центра Будуется аккумуляторный завод Полного Это цикла Полного цикла, так Переробки Аккумуляторных батареек И снова будут Как yes. бы там ни было Великая, великая колькость Того пылу Будет попадать в атмосферу И у нас, так как частенько Есть гроза ветров Зараз так само ветре, раз дуть с сходу, с полночного схода, я не будут все дуть на город. Это погроза здоровью. Есть еще кольки таких претрясений у нас в Беларуси, як а там на электростанции, будуются там тоже своеобразная на Светлогорске целлюлозно-бумажный комбинат, сбдуванный с, с, с китайским там, с хинским капиталом, и он так само Вельми-вельми опасно за то, что там есть называется хлорирование беленой бумаги. А то однозначно, что будет выделяться у поветра знаменитые диоксины и их производные. Разумеете, так само то а, а, вельми опасно. У Могилёвы есть химволокно, есть наш нафтан, есть там сколько таких предприятий, которые смородят, просто смородят и морнуют наше поветра. А раз морнуют поветра, то Хотя, например, на, на, на, на, на, европейские великие страны там на, на, наибольших розных таких предприемств ли у нас то и все предприемство я сейчас скажу не на не на шейшем вот, вот, это главное анатолий то проблема было, да. э, многие люди опасаются за счет не то что будет выбросы какие-то а за счет того что например не, неправильно будет утилизация отходов с того же аккумуляторного завода то есть всю вот эту э, шелуху вот эту отходы будет их вывозить Но не беда. в гимнастичных контейнерах а выбрасывать просто куда-то в лес там на помойку и все это будет потом в почву проникать свинец. а там поля всякое такое и это как бы будет продукты тяжелые металлы эти откладываться и по поводу солигорска там тоже э, Запах а шел, Светлого. да, люди чувствовали. Светлогорска и только, да, Светлогорска, и после этого только власти начали говорить о том, что а надо было бы фильтр установить. То есть сначала они даже не пытались устанавливать. Пускай все отходы идут. Только когда люди стали жаловаться, стал вопрос о возможности установки фильтра. Так так там, там знаменитые Смор Смород и шел. Тоже Нет. все так называемые спирты вы выделяются. То есть все власть беды... работает по принципу. А, что обыдли а обо всяком заботиться? Ну, вот если начали жаловаться, тогда уж можно подумать. А, а если они жалуются, таких хрен с ним. Пусть нравится, Ничего страшного. Дима, что за компания э, цей завод, э, будует? Китайская? Uh -huh. Китайская. iPower. Ну, с китайским капиталом. Это белорусско-китайская. А чего же они не дотримуются технологий? Э, завод, когда делают... Не-не, разумеется, слухайте так дольше. Технологии более-менее выдержаны, считается так. Но как бы ни было, понимаете, привозят аккумуляторы старые. В каком они состоянии? Там присутствует прежде всего плюмбом О2. Называемый свинцовый глет. Двок из свинца. она очень опасна для здоровья. Она всегда в мелкодисперсном состоянии. Когда они все там будут это делать, разбирать это, понимаете, это все выкрашивать. Надо выплавлять старый свинец, переплавлять, опять новые пластины, глет на восстановление идет. Всегда будет образовываться пыль. Те люди, которые будут работать на этом производстве, они будут, конечно, в респираторах все. Но это в будущем смертники. Я вам говорю, как химик. Это смертники. Достаточно человеку на этом производстве поработать год-два. Проблемы у тебя обеспечены в старости. Потому что ты нахотаешься столько много э, того свинца. Это довольно опасное производство. В любом случае свинец. Как и мышьяк, как и висмут, например. Понимаете? Кроме как того, Василий, к... у нас есть прецедент. Да. Дело в том, что э, в зеленом бару в Минской области, там под Минском где-то, лежит куча такая вот отходов, этих рыжих таких отходов свинцовых. Это тоже с какого-то завода привезли. Собственно, с этого начался скандал. По документам эти все вещи, это все должны были утилизировать правильно. Там в контейнеры какие-то все это спрятать, потом переработать. Но наши, чтобы сэкономить, дали подряд на утилизацию какому-то предпринимателю. Он просто взял на машине, вывез куда-то в лес и высыпал туда. И okay. никто об этом не знал, пока случайно через какое-то время раскопали. И вот все это лежит на открытом воздухе, аккумуляторы будут тоже лежать и на заводе там на открытом воздухе, в том числе на дворе где-то там валяться, а потом отходы будет вывозить. И наши боятся, что просто вместо того, чтобы утилизировать все по технологиям, будет просто экономить и сбрасывать куда-то неизвестно куда. Самое первое, самое опасное, я говорю, самое опасное – пыль. Вот это дворки этого свинца вот она опасная человек если вдыхает это действительно аккумулируется накапливающийся яд и он очень долго сохраняется в организм практически не выводится и там признаки я уже не буду говорить вот это первое второе второе будет все равно где-то проникать в почву знаете соединение свинца, как бы там ни было, они там не все очень мало растворимых свинец, если бы там например сернистый свинец, как обычно в виде он присутствует, то он не особо опасен, но он в активной будет форме все равно попадать в грунтовые воды. Потом она будет разноситься в грунтовыми водами где-то, понимаете, а человек копает колодец. Там, где выбирает воду, туда будет прежде всего попадать эта вся дрянь. Вот ну, потихонечку, это на, на, на, на десятки, на десятки лет. Потому да, что, да, что производство это... тоже на десятки лет рассчитано. Значит, регулярно где-то что-то будет попадать. Ага. Китайцы, Потом. кстати, закрыли более 300 подобных заводов у себя. Да, закрыли. Сколько было показано по э, в вот этом самом, смотрите, где-то там даже в Гватемале, даже в Гватемале, например. Ну, да, есть налоги. известный фильм еще на канале «Народный репортер». Да, да, там а фильм, не где не люди точно тоже восстали против этого аккумулятора, но люди очень сильно болели. Они потому и восстали. Они... Сначала они радовались, о, рабочие места появятся. Да, рабочие места. Да. А здесь это уже люди понимают 30%. заранее, правильно. Если есть, выносите куда-то это производство. Зачем под Брестом строить? Ну что, вы мало Беларуси? Заберитесь куда-нибудь в глухкомате. Зараженную в Чернобыльскую Рыбка. зону. На востоке Пускай там туда, Да, в да. Чернобыльскую зону совершенно есть. Есть какие-то подъездные пути. Если вы начнете ничего страшного, это же не то, что крупнотонажные партии. Ты не будешь тысячами тонн ежедневно перевозить старые аккумуляторы. Нет же, конечно. Пускай ты привезешь даже 100 тонн этих аккумуляторов, это не такая же большая две-три фуры. Ты будешь перевозить только старых аккумуляторов. Со всего не знают куда, со света, наверное. Вот, перерабатывай, пожалуйста, это производство. Ну, запри куда-нибудь, чтобы люди не нервничали. Нет, надо под самым брестами. Это хоть ты кол на голове тиши этим начальником. Я не знаю, почему президент этим не занимается. Действительно. Президент, почему сейчас занимается чистит, чистит. А, поэтому нельзя, нельзя так делать, поступать с людьми. Вот поэтому мне не нравится в последнее время действие нашего президента, что он начал, начаяние народа. Тут ну, он все тверь. Тверь постоянно самое главное наши люди, наши белорусские э, это самое, А на самом деле-то уперся он рогом, потому что, видите ли, возможно, китайцев нет. Так ты здесь, говорится, командир в нашей Беларуси. Команду елки зеленые, чтобы не во вред нашим людям, а не Понимаете. в интересах китайцев. Анатолий, тут дело такое, что касается президента, он же не занимается глубоким изучением всех вопросов. Скорее всего, то есть тут, суть, я думаю, схема такая. Местные чиновники брестки, вот те, которые договорились, собственно, они получили наверняка какую-то взятку от компании. Да? Им, они согласовали то, что мы построим этот завод, да, вы свое производство сюда перенесете, а нам все равно, как там что. Вы, главное, сделаете документацию, где будет написано, что все это не вредно, все нормально. Президенту показали проект и сказали, вот, новые рабочие места. Отличный завод, все будет чисто, все экологично, все здорово. Ну, президент свою подпись поставил. Ладно, вы там смотрите, стройте, и все. А сейчас вот началось такое, сейчас идет спор. Поэтому президент он занимает выжидательную позицию, он ни за пока не против. Дело в том, что он не может быть в курсе подробностей всех э, проблем. мы показали, сказали, все будет нормально. Да, может он быть в курсе, если он раззанимается, какая-то ферма, где-то хвосты -то, коровы тёргает, занимает, да, коровы, смотрит. Говно, пардон, за слово прилипло. То он знает, какой -то колхоз, где каком. Он... На какой ферме куски, какие-то коробки передач развалили. В таком случае это ему раз... все равно. У нас дают ну, поддают катару, разочнее, там разочнее, другим странам. Вот, вот это точнее уже. Да, вот это другое дело, что он не настолько... Дима, 40 тысяч подписей собрал. Да. Поняти... тысяч. Есть да? понимание нежных факторов подписей а. И где они? Неужели он это не знает? И и значит, он это он знает. Я говорю по, по поводу да. того, когда утверждали проект, когда еще не было а, протеста. Он думал, все будет вот так, конечно. Ну да. Он скажет, меня подставили. Значит, сейчас это очередного этого, как называется этот местный фюрер, и скажет, он же меня обманул. Он так всегда так, делает. Играет доброго царя свой рейсинг. А, а мы в дураках выходим эти 40 тысяч. Понимаете, я все время чувствую, что у него, он под внешним прессингом находится. Довольно мощным всегда внешним прессингом. Я известно, откуда этот прессинг идет. Прессинг Это один. Приходит... Да-да-да. Прессинг всегда этим... Как бы там ни было, возможно, он не такой же сукин сын и не негодяй, я так не буду говорить, например. он все прекрасно понимает, он хочет, но вот прессинг, как выкрутиться, понимаешь? он все время выкручивается. Да, а, не на двух, каких двух, там целый зал ну, двух, Европа и Россия. От другого на пятого, на десятого. Вот. Поэтому он под... крутится, как этот уж, его ну, схватили за хвост у кого-то хвост остался, шкура от хвоста, понимаете, Вот за голову он там ужалить кого-то хочется. Вот так он делает. Вот такая его позиция, <соединяющие> его политика. Не Полистика недальновидности, не не не Поэтому есть направление. Вот на украинцев, смотрите на украинцев, выбрали вектор направления, проевропейский. Пускай Порошенко какой-нибудь, там куча действительно у него всяких э, отрицательных есть манер, черт, например, что он, но и положительного. Он Смотрите, прет, как, не знаю, какой-то бульдозер. Он же прет. Ты ошибается а, тот, кто и... ничего не делает. Анатолий, прет, и, да, него. Смотрите, как его даже э, не взлюбил за этого э, Путин. А раз э, Путин Пу не взлюбил, это... Хорошо это, это хороший знак. Хороший знак. Порошенко идет в правильном направлении. Подальше и? сейчас от России. Потому что как только попадет в Таежный союз, будет полный... Хандец называется, Трендецка. Поэтому я, например, это направление, которое сейчас выбрали украинцы, поддерживаю со всех сил и очень волнуюсь именно за Зеленского, потому что как бы ни было, Зеленский здесь, ну, говорящая, не говорящая голова, я не знаю, даже, он, да, он такую Шотовскую роль выигрывает, но как, люди за ним то, вроде как Коломойский, его там не подпустят близко, никуда. Он, да, он хочет отжать против свои деньги, хочет свой бизнес отжать. Ему мало видите миллиардами, плохо там живется в Швейцарии, или где он там в Израиле живет, я его знаю. Представляете, до чего люди жадные, до чего негодяйские люди. И они все равно рвутся во власть, им мало этих а денег. Ему кому не... нужна большинство, ему президентство не, не помогает. Ему деньги нужны сначала отжать свой приватбанк, он хочет. Президент не решит это питание, Анатолий. Президент не имеет таких понаважений, ему нужна большинство. Он косвенным путем будет это добиваться. С помощью него. Он я будет думаю, после этих буду. выборов получать большинство в парламенте. Тогда будет а все. Что-нибудь будет проталкивать тех людей. Там не дураки же. Не думайте, что только умные у Порошенко си. Если тут у нас один глядач уже... Подайте. Умные довольно о, о, люди Паркенко, они бы заранее предусмотрели все это и подняли бы еще год назад рейтинг. И действительно, раз вроде волнуется за, за коррупцию, за то, за все, он бы освещал эти дела. Он для вида хотя бы пересажал трохи народу, но этим не занимался. Он очень лояльный такой демократичный президент. А тут нужно было даже такие черты, как у перебрать, как у Лукашана нашего, где-нибудь и диктаторские стронки. То есть взял кому-нибудь по ребрам надавал, ёлки, а не просто за поребрик. Pardon. Анатолий, у нас это не человек просит спросить вас тут трое, нас двое. Поэтому у вас больше времени по регламенту. Роман, Роман, что пишет? Роман Гнатев пишет, спросите білорусів когда народ Белоруссии начинает вставать, я в Украине. Ну, яке есть, такие есть. Это, это, это, это во все вопросы такие риторические. Когда будет вставать, а когда мы в Европу попадем, я, а сейчас, когда Лукашенко умрет, это такие вопросы. Сейчас. А кто другой встанет? Другой жопу не подорвет нигде, ничего. Тут дофига такие, которые готовы встать, понимаете? Один другого ждут вроде, ждут, ждут, а что делать? А потом выйдет куда-то на площадь, по ребрам заработает и все, и уже пыл остыл. Вот да. они, потому что прекрасно Лукашенко этой этими средствами владеет. Он знает, понимаете? Он за а эти времена я... давал по ребрам людям. Да. Отвечая да. на этот вопрос, и нет, во всем да. мире оно так было. Отвечая на этот вопрос, я скажу так. В данный момент многие люди не выходят, потому что пока они не видят, как бы, за кого выходить и за что. То есть многие там говорят, вот, там, пора эту власть менять, надо исправлять экономическое положение и прочее. Но попытки предыдущие провалились, выхода, да, Лукашенко их подавил, и во многом это было из-за неорганизованности оппозиции нашей, да, и из-за того, что... В принципе, не было какого-то четкого плана действий, поэтому так произошло. И сейчас человек, который собирается, например, действовать решительно, у него, перед ним стоит довольно интересный вопрос. Если я, например, серьезно выйду, не просто там с плакатом постоять, а, скажем, биться до последнего, там, кидать коктейли Молотова, там, воевать насмерть с ОМОНом и прочее, там, штурмовать какие-нибудь правительственные здания то что, собственно, будет? Я ставлю полностью всю свою жизнь, да, всю свою работу, там, учебу, что у меня есть на кон, так сказать, на доску, да, иду в банк Что я, соответственно, если я ставлю свою жизнь, соответственно, и другая ставка в случае выигрыша должна быть адекватной. То есть что мы получаем? Да? Свобода Беларуси. Вот это хорошая да, ставка, как бы. Но человек смотрит, а каким образом, что, что вот это будет? Он думает, ну пусть там сколько, там 10-20 таких человек выйдет решительных. А остальные, они не готовы. Вот мы выйдем в 100 или 200 человек вот так, начнем воевать, нас э, 10 тысяч ОМОНовцев там окружат, э, от, ответным огнем нас замочат или там, не знаю, посадят просто на долгие годы, в том числе на пожизненное. Либо нам придется в лучшем случае эмигрировать навсегда, как уже, собственно, бывает после всех выборов. Таких людей меньшинство, понимаете, тех, кто готов действовать. Вот на диване критикуют там герои, десятки да. тысяч. Реально что-то пытаются делать, хотя бы просто так, ну там подписи какие-то собирать петиции, это уже там сотни. А готовы буквально выйти, это десятки. И, и поэтому такое получается. И, по стороны можно? Можно. Ну, ну, нужно. С стороны тому, что значит ваше суспильство хвала. Кто не разумеет, что это означает? вялое, вялое, вялое Да, здорово. да. У нас, когда побили студентов, вышел миллион на другой день. И все потухли. А у вас, Там, Василь, никогда не было диктатуры. Янукович — это не диктатура. Если бы у вас был, например, Лукашенко или что-то ну, такое, то это было бы, да. Он диктатором тоже не был вначале. Он всегда был диктатором. Пришел, нет, пришел он сразу к власти, он был довольно лояльный. Через диктатором через год стал, через два. Он резко все начал. Просто он укреплял свое положение. Все началось буквально с референдума, голодовка в парламенте, разгон депутатов. Он сразу с первого же дня был диктатором. Он очень последовательно умно начался это делать. Да, он поставил план четко. Ребята, есть один нюанс. У вас яйцами плохо. И с теми, и с другими. У нас яйцом кинули, но кинул тот, кто имел яйца. Вы понимаете, что это такое? Имеет собственные яйца. У железные, нас, Василий, таких людей было яйцом. очень много. Не-не, не, я не к чему иду. Этот э, кидок яйцом стоил много чего самому Януковичу. То есть проявилось, знаете, когда Зеленский не, не идет сдавать э, анализы, цикло, то Янукович сыкнул, когда в него яйцом попали, понимаете? вот. То есть. Но тот человек, который это сделал, это был человек железными яйцами, он не побоялся. Василь... А это, а это э, как правильно сказать, э, зрис суспильства, на всякий на тот момент было готовы. Вот и все. Это на хволе общества ответ. Я не в якому разе не хочу брать білоруси никого принести, никого звести. Ну была такая ситуация, она была, это уже в прошлом. Я в этой ситуации ситуації то, что было на самом деле. А как мы поведем себя дальше, у нас есть виклики. Вот мы и должны показать, чего мы варті. Причем не насильственным шляхом, а методом кидания бюлетнеров. Я люди бачу, что украинцы более свободолюбивые. до довольны, их воля самое главное. А у нас такая помирковность. Ой так, ой так, аби там, аби абы. То, что сложилось за сотни лет. Действительно, через вас бегали, через нас бегали. То с Захода, то на ВСХИД, то туди, то сюди. Дуптали, дуптали. Самые люди лучше гинули, вибивали. Но у вас больше страны. У вас на больше страны. И у вас такой народ более свободолюбивый. Анатолий, на самом деле если посмотреть, 90-е годы шли настоящие бои с милицией. Там шли да. бои с ОМОНом. Например, если вспомнить марш свободы 99 -го года, там даже взяли около 15 ОМОНовцев в плен протестующие когда было на площади кидали брусчаткой и потом их так сказать выпустили то есть шли бои и за это ну конечно искали наказывали то есть тогда были другие времена во первых в 90-е годы многих людей не было работы не было перспективы людям было нечего терять поэтому они готовы были идти на смерть. а какая разница что будет а сейчас люди зажр... зажрались. зажирались то есть вот этот да, экономический да, да. подъем двухтысячных и в это время был заключен так сказать как говорят такой неофициальный договор между властью и народом мы вам чарку и шкварку то есть, да, работу с более-менее какой-то зарплатой, чтобы вы с голода не померли. И вы будете спокойно жить, да, никакой войны, ничего, спокойное развитие. Но, ну, при одном условии, вы не лезете в политику. Будете лезть в политику, будете получать. И таких людей, которые постоянно высовывались, да, их вот отсекали каждый раз. То есть, выборы 2001 года, много людей эмигрировало, кого-то посадили, да, а, выборы... 2006 года, там уже меньше, то есть постоянно шел спад, плюс поведение политиков. В 2001 году выбрали единого кандидата, Гончарика. Что сделал Гончарик? Он слился. Люди все ждали, были толпы народа, были готовы идти воевать. Он слился, просто сказал, ну вы тут стойте, хорошо, я пошел, все. Это человек, вот который не стал протестовывать это. Ну, диктатура, ну ладно, хорошо, вы тут боритесь. Все, вы меня хотели выбрать, ну, а я не хочу, ну ладно. 2006 год, ну там площадь, там бы, конечно, пожестче, да, все, Миленкевич тогда вот был, но он тоже не проявил должной жесткости, как надо было. 2010 год это последний пик вот старой оппозиции, когда пытались еще что-то сделать. Okay. Там, э, там уже не было того, что было в 90-е. Не было организованных дружин, да, которые могли бы провокаторов разгонять. Не было четкого плана, то есть выйти постоять, и типа придет власть, и мы там голоса пересчитаем, как-то их вынудить давлением таким, ну... А -а некоторые говорят, надо было возле Красного Костела вообще становиться, а не возле Дома Парламента. Там вообще такой загон, вот такое вот это вот место, что удобно было всех загнать. То есть считают, что огромное количество всяких этих агентов, агентуры в оппозиции, сексотов разных, которые действовали на благо КГБ, и за все эти годы шел слив. То есть разложение не только именно законными способами, как диктатура, да, с помощью ОМОНа там действует, но и в самой оппозиции. То есть подкупом, запугиванием людей вербовали, и мы пришли вот к этому к тому, чему пришли. А 15 да, год, пришли. это уже после Крыма, после Донбасса, оппозиция вообще ничего не сделала, потому что опасность Путина. То есть свергните луку, а тут хоп, Путин придет и все. Так что сейчас мы пришли, куда мы пришли. А, а, поле оппозиционное подчищено, ну просто идеально. Сейчас никакой угрозы Лукашенко со стороны оппозиции нет, никакой нет совершенно. Поэтому сейчас, если выборы, он захочет, он спокойненько опять сколько надо нарисует. Особо никто сопротивляться сейчас не будет. Поэтому, ладно, давайте все-таки переключимся на вас, на, на Украину. Как бы там не было, что там зараз в Украине делается. Василий, да, что сегодня? Василий, кроме выборов, что еще интересного? Новости ближайшие? То есть, что важного? О чем украинцы мусим. говорят? Это вы меня запитываете? Давайте Василь, ну, Василь, я бы я бачу вы двигались. Я, ребят, три секунды, дописываю и кажу. Василий, готовят рефератики, сейчас что-то будет грандюзно. в том, что методички. нам глядачи-то пишут, слушайте, панство, товариство, друзья, что может быть, кроме выборов? Сходит сонце, заходит сонце, течет вода с певночей на південь. каждый нормальный господар годує скотину, ходит на производство, работает, але если не думать про выборы, а думать про скотину, то сам скоро стоило станешь. Поэтому, чтобы этого не было, нужно всегда думать про будущее своих детей, внуков. Слава Богу, у меня есть и внуки, и дети. Я не мечтаюсь. Я буду все делать для того, чтобы их будущее было светлым. Кто мне не закриє ніколи рота, А если закриє, то то будет их. Їхня... Скажем так, чорна справа. Тому мы, украинцы, никогда ничего не боимся. Принайменно, я это за себя заявляю. Так страшно было, и не один раз. Той, кто не имеет no. страха, той, yes. мабуть, не имеет головы и всего іншого. Но ты должен реально понимать, что ты кладешь на шальки терезів. Тому, мои дорогие украинцы, кто меня слышит, так мы должны иметь это природное почуття самозбережения, Але мы не должны ним торговать, мы должны чітко понимать, где мы должны докласти зусиль и дотиснуть. И в эти последние дни до выборов мы чітко должны зрозуміти, что мы можем утратить, а чего мы можем набути. Орлица своих орлят учить летать, причем, когда они начинают подрастать, она их учить летать в бурю. Почему? Потому что, когда птахи, орли летают в бурю, у них міцнішають крила. Тому я запрошу вас лично, учить и себя, и детей своих, возможно, учить в бурю выходить и не бояться ничего. Учить детей ходить по стороне босами, в негоду, в любовь, в жару, в спеку, перемагать біль о той, наверное, який есть, справа. И только тогда мы станем сильными. Цього нам никто не приносит на шовковому простирадле в теплое лежко. Той, кто хочет иметь постоянно теплое лёжко, шовковое простирадло, может поменять на настил в стайне, где будет застелено соломой, и где будет пахнуть кизяками. Это приблизно выбор между свободой и рабством. Кто хочет иметь свободу, той берет важкий шлях. А кто хочет получать рабство, он отримає простые, найлегші шляхи. И вы пряменько попадете туда. Я перепрошу. Да, Я друзья. друзья, кто на канале Интервата, под серым котом есть телефон эфира. Вы видите, что мы вокруг и около ходим, ходим, потому что вопросы сложные. Набирайте сюда в эфир, скажите свою думку, задайте вопросы, а то в чате, может, не всех чуем, не всех бачимо. Кто, кому трошки тут нудно, в Нестора йде цікавий интересный стрим, мы тоже по закінченню туда перейдем. Друзья, WhatsApp, вайбер наберіть, поспілкуємося. И еще Кир Рояль просим тебя, Кир Рояль, глянь так же, наш... напиши, хай люди подписываются, потому что мы сейчас за зараз... Згубили довольно много подписчику. Я не знаю, в чому діло. потому що може за того, що мене приписали, порох там кута, так само наша Україна, Русь в и І люди одписуються. Я говорю, на що ви то робите? Я, наприклад, то я не розумію. Ну, як ви не підтримуєте, ви такі сердитий, то не є показник розуму. Анатолий, люди... краще хай відписываться, чим будуть десь там э, дивиться и крутить біля визка или что-то хай крутят, или хай в спор вступают в... друзья, вступайте, вступайте в спор вот сейчас открытый телефон открытый микрофон как вы думаете, Украина это, ну, сейчас крок назад будет, или все-таки мы вот, друзья, много есть и войнахов есть Звоните прямо в эфир и скажите свое мнение. Так, Кир Рояль, напиши ссылки на наши каналы всех наших участников. Ссылки, ссылки идут, бот немножко подбрасывает. На Серого Катая нашу Украину, и, Кир, на Интерхунту, Миша, пожалуйста. И на Сайгона, первый и второй канал. Присо. Миша Карасик, добрый день, я вижу Зарака, как раз тоже тут. Михаил и Моя Витания. И всем... Кто не зашел, кто чует меня, кто знает. Дякую. Ну, давайте давайте зверьем, зверьем часы. Дима, сколько смотрит твой стрим? Тридцать девять. Людей? Да, тридцать человек. Дима, звука нет у тебя. Серегой. А я выключил микрофон, да. Тридцать девять человек смотрит. Василев? У меня не бу... Зараз 13 было... Зараз тринадцать, было пятнадцать наибольше. Но я не веду стрим, я в запись буду работать. Это аншлаг. У меня были сотни, по-моему. Да, Леон, да, хорошо слушай. Так, кто писал? Ну, да, у меня посидимки сейчас сюда. Анатолий, выключите микрофончик, Анатолий. Я выключу, Василий, я выключу. можно вам вопрос, да? К какому Василий? можно? Да, любому все равно. Меня вот интересно, а. это Бойко на Востоке, в Донецке и в Луганске. Рекомментируют, типа, 11% по-моему. А. Да, Василий, пожалуйста. Да. Бойко, дончане, вернее, жители... Юго-Восток, э, Востока и Юго-Украины, а, они говорят, э, хоть пидорас, но он наш. То есть, сколько они не сделали им беды. Вот есть такой э, Денис Казанский, он показывал вотчину Бойко. Что они там наделали? Там разрушенные заводы, там инструктура лежит. Вообще там очень-очень плохо. Но эти люди примерно такого же состояния, как и за те, что за З. За. За, Чтобы... Да. Что, что бы они им не делали, это все люди добрые, немножко, посмотрите телевизор, хронику, но это же никакая пропаганда. Центр Украины значительно лучше живет. Почему? Потому что люди немножко по-другому воспринимают реалии жизни. Запад еще лучше живет. Так, они больше могут работать, может быть меньше бухают. Но, ребята, ну мне сегодня никто ничего в хату не принес. И из вас точно так же никому. Что мы делаем? Мы поднимаем свой зад из теплой постели, идем, умываемся, что-то кушаем утром и идем работать. Но не будем мы работать, но ничего у нас не получится. И те, кто рассчитывает, что Зеленский даст что-то, ну да. поймите, они не идут, Далее. чтобы дать, они идут, чтобы взять. А взять они могут ровно столько, столько вы им позволите дать. Это как законы физики. На тело, которое действует сила, сила противодействия равна. То, так, так и тут. Насколько они смогут зайти, они зайдут. Мало того, они могут так далеко зайти, что кусок хлеба и литр воды вам покажется манна небесная. Не думайте о том, что что-то кто-то даст. Боритесь за свой кусок хлеба каждый день. Конечно, может быть, кому-то э, захочется сказать, тебе просто говоришь, у микрофон, как мне на днях пишет один. Э, ну, это не подписчик был, скорее всего, это случайный захожий, говорит, тебе надо на ты хорошо жить, языком трепать. Ему даже в голову не приходит, что большинство украинских блогеров это делают бесплатно, просто, без каких-то донатов. И если бы мне какой-нибудь донат пришел, я бы его отослал тем семьям, которым я помогаю лично, со своих денег. Говорю слух, у меня два воина, которые погибли, я этим семьям помогаю. Волонтер, который хворает. Я ему помогаю, который занимался раньше волонтерством постоянно. И отправляю еще Александру Беспалову и на 70 вторую бригаду. Пять точек. Ребята, дайте по десятке. Не давайте много. не по 50, не по 100, кто сможет. Дайте одному. И не думайте, что кому-то очень просто. Просто надо раньше вставать, позже ложиться. Если хочешь что-то иметь. Я больше чем уверен, что все, кто у меня слышу, слышу сейчас, они это все знают и также делают, потому что когда я отслеживаю по комментариям, эти все люди пишут прекрасные комментарии, они разделяют именно наши. Нашу точку зрения. Они делятся. Мало того, они поддерживаются им теплым, хорошим словом. Вот нас именно. Потому даже очень счастливый зашел кто-то, показал э, поставил дизлайк. Олег Гулянский пишет. Кто такой, почему поставил? Я отписался, пускай ставит. Это уже хорошо. Он хоть да. что-то услышит, хоть что-то увидит. Что это, да, да. Это, идет, это идет борьба. Причем мы играем по-честному. Все, извините, спасибо А Сергея, что вы скажете, Роксана? А вот здесь вот как раз вот Собака зарыта Мы играем по-честному И Порошенко играет по-честному Но его оппоненты не будут и не играют по-честному Это то же самое, что э, Встреча на улице со Шпаной Анатолий Я не могу отвечать им адекватно Скажем, он даст мне кирпичом Ну там, не знаю Я не могу сделать это Ну по ряду причин а если даже и врежу ему, так повяжут скорее меня. Ну, из-за моей биографии, скажем, и так далее. Это очень сложно. И вот эти негодяи, там бойки, шмойки, все это, шампония это кремлевская, они этим пользуются. Они же играют на гречихе бесплатной, там на том, что вот вы разрушены, у вас на фронте у вас творится, что в Донецке, вы раньше процветали. А там ведь какая публика, мы знаем какая публика в этом районе собралась по обеим сторонам. Ну вот это мне как раз печали точно. Ну и украинцы за них сражаются, погибают. И каждый день сегодня 8 человек ранены. Сегодня перестрелка была там сильная. Вот это, вот это ужасно все. Ну Давайте и... еще переключимся на личное, переключимся да. лично на качество. Вот меня это всегда интересует кандидата, именно Зеленского. Борошенко у власти давно, мы о нем неплохо знаем, довольно хорошо. А вот Зеленский, меня, конечно, поражает человек, как так? Смотрите, он призывает, дает 24 часа. Кстати, президенту указывает, куда идти. Ну да. На стадион, понимаете, устраивает клаунаду, Потом эти анализы идиотские, дурацкие. Потом отказывается, никуда носа не высовывает. Под его офисом стоит толпы народа. Бабки, детки там, говорят, тетушки орут. С другой стороны, Олежка, например, ведет с Андреем Луганским там и, и Полтава тоже. Все рядышком тут. Понимаете, самый настоящий цирк надо. Носа он ни разу нигде не высунул, нигде не показался. Только какие-то коротенькие ролики выкинет где-то туда-сюда опять. Вот это... Я скажу, это шелупонь, самое настоящая. Ну, вот эту шелупонь глотают. Украинцы -то ее проглатывают в основном. Вот понимаете? Ура! И, да, да. и им говорит: нам начихать, что он э, мы там мы наркоман, что, что да. он там анализы не... Нам начихать, пускай какой. Все равно мы будем его выбирать. Я не понимаю, где сознание украинца, вот эти, которые поддерживают ЗЕ. Анатолий, поднимите очи. Дуже два цикла коммента. Это Сергей, вам ответ. Всегда проигрывает тот, кто играет по-честному. Чест, по он, он, он не скован в рамки чести. Скован честный. Честь может защитить лишь народ, ибо честь служит благу, благу твоего народа и ценности честного». Мудрый, мудрый ответ, и, люди, круто, круто. И, еще, и еще, вы ответили на вопрос Романа Гнатёва, помните, чего белорусы не стают. Он попросил меня в эфире озвучить, что он, Роман Гнатёв, с однодумцами начался с 20 людей на Майдане. И мы смогли звернути Яника. А вы, и вы не бойтесь, мовчки ничего, ничего не добьтесь, начинайте бороться. Мы И попали. далее переключаемся еще раз. Переключаемся я... снова Толя, секундочку, я перепрошу. Пане Василею, а перший витание автору второго поста, который вы прочитали, а первый пост, озвучьте, кто написал? Диоген Дионис. Дуже приятно, Диоген Дионис. Толя, видите, про... что я вас перебил. Угу. Дуже ж було цікаво почути саме людину. І давайте, коли будем зачитывать... Диоген, повез... напишите, откуда вы Диоген, напишите, вот точка зрения ваша с какой вы, скорее всего, не сукали? Уже нам нужен мудрый А Влад князя Василю, говорят, что вас, у вас на канале его забанили. Ну, не знаю, как там, что. А ну, как на канале меня забанили, А что там же про владу говорить? Да, <laughs> я вас почув. Все, Толя, извините, ну не, не могу. Я ничего не Что опять до Зеленского вернулся. Смотрите. Зарака... Зарака будет той, как mm -hmm. его называется? Ну что на площади? Не на площади встречается. Дебаты, дебаты. Дебаты, дебаты, бачите. Не будет дебаты, Анатолий, не будет не дебаты. Будет таки, да, он не пойдет на дебаты. Та ему... Дивите, ну, да что? ему. Не <свист> Порошенко я чё что прийде сам на дебаты. Прийде да. сам. Буряк он сказал, что ну, если придет то Порошенко как бы готов. Если не придет то будет митинг. Порошенко ну будет с улицей своими там. Ну же, девяться же не будут там каналы, которые за ЗЕМ, место разъёма топлять. Они же не будут трансливать. Соответственно, немало мало. Только ваш канал, который Порошенковский канал будет. Якие еще не будут то и а дальше на ну, неприйдем там за два дня на той дебаты. Так смотрите, хулиган, блогер, стримил в 22 с чем-то в Киеве, ну не знаю, там или под Киевом. И на этом на ICTV выступает порох, и у него выбивает свет. Вот ну, так. Я, кстати, хулигану, привет. Я его вот тоже на интерчате, в чате рулетки в встрета. За стритами там буквально минут 10. наверное. А я вас бачу, а потом Вы я не я сначала не познаю его даже, думаю, Ёлки. Да? Я хулигана не познал сразу с первого раза, думаю, ничего себе, что-то похожее, думаю, кто-то я его там бачу маленький такой, как это сам. Ну вот. И дивитесь, как лягают, то есть, как проглатывают украинцы вот этот вот этот бред, эти помои просто проглатывают. Насколько разношерстное украинское вас общество? Понимаете? Но все-таки угрозы, по-моему, очень довольно... Вы преуменьшаете, мол, украинцы разберутся. Но для чего? Тут правильно, сколько раз очень хорошо написал. Вот стоит в сторонке волк и наблюдает за стадом овец. И, и, и смотрит, как это вместо... Сторожевого пса... Да, При, привели там, поставили какого-то барашка, знаете. Вот это точно сказал. А, в, вот вопрос мудрость. из чата очень интересный к украинцам все в первую очередь. все равно будет заниматься своим, она умеет это делать. Она давит все равно любыми способами, временем, Всем чему угодно. Немного рычагов влияния. Дайте питание с чат. Мы уже по кругу came. Смотрите, что говорят законы Украины о медтайне и есть ли закон, требующий сдавать анализы или коррупционеру Порошенко опять не имеется законы нарушать? -е -е -е -е раз. Еще раз вопрос. Еще раз коррупционер Порошенко все анализы издал и он не скрывает своих. А вот не коррупционер? Я так понял. Видимо. Рыло его в пушку конкретно. там. Дима, присып... еще раз повтори, пожалуйста, чтобы человек, который задал вопрос, э, ну, он был услышан, и мы дали четкий ответ, чтобы не получилось кривое зеркало. Хорошо. Как э, знаете этот юмор в нашего зеле. Да, еще раз зачитываю. А что говорят законы Украины о медтайне? И есть ли закон, требующий сдавать анализы? То есть суть, есть ли закон? Вообще-то такого закона нету, но Нету. Но хорошо бы, чтобы такой закон был. Мало того, не только на президента, а на депутата Верховного Совета Украины. Допустим, областных советов. И вообще на человека, любого претендующего на власть. Чтобы была у него бумага с психдиспансера. И не просто так, вот, просто бумажка. Как говорил, ты мне дай, профессор Преображенский, ты мне уже дай такую бумагу, чтобы никто никогда ничего и вообще, то есть, ребята. То это... есть нет закона, обязывающего сдавать анализы сейчас. Mm -hmm. Ну дело все в том, что это было ли. Э, Не, закона нету. Такого, интрига да. и он пошел и сдал. То есть человек открыт, он сказал, хорошо, анализы так анализы, стадион так стадион. Он пошел навстречу этому хайпу, потому что кто-то думал, что президент возьмет. И обосцит свои штаны но он, но он этого не сделал это к чему о чем говорит что он умеет слово держать причем не он его давал но его так бы сказать сподвигли к этому он сказал хорошо пускай будет так то есть это серии к тому когда вы говорили что вы если вы по-честному играете то у вас нету за и кирпича вот и все. Ответы очень простые. И мне, ну, мне кажется, что человек, который задал этот вопрос, он и сам именно так понимает. Возможно, ему хотелось от нас услышать. Вот если я подтвердил ваше видение, пожалуйста, напишите Дмитрию еще раз. И если все-таки будет дополнительный вопрос, может быть, Василий Интервата или я, Василий Наша Украина Русь, повторно ответим на ваш вопрос, потому что вопрос то очень интересный. Да, Если закон, то не ходил Добкин, зашмаренный за колонами, вот. Да, Василий да. Интервата, вот к вам короткий вопрос совсем. Человек спрашивает, можно ли одно видео взять? Ну то есть человек пишет, что код. можно вопрос и Интервата, можно его видео одно взять? Ну, видимо где-то использовать там для повторного использования. Я говорю, что Конечно. персонально вы себя спрашиваете. Смотри, смотрите, если вы там хотите спросить, то у меня работает стрим и вот тут тоже можно было написать это первое. Второе, э меня на один блогер научил, что если видео дать на словах, это не работает. Я могу открыть это для скачивания, для общего доступа. Все видео, э которые вы там скажете, я открою. Поэтому, смотря какое и зачем вам это нужно. Ну, да, я сказал человеку, пусть персонально Василев пишет и ну задает вот, вот, вопросы. Перенаправи его на Интервата, сейчас идет чат, 89 человек или сколько нас там смотрят? Нет вопросов. Да. Интерхунта нас смотрит, там в Интерхунте куча наших блогеров, людей. Интерхунта, может подключилась бы кто-нибудь, с удовольствием бы увидели бы вас сюда напрямую в чат, было бы здорово вас увидеть. Привет Интерхунта всем. Интерхунта, зараз... сейчас я гляну, кто там у нас есть. Сейчас. Пускай подходит. Я сегодня случайно позвонил вас, Василь Шука, днем как раз. Там целый муравейник, муравейник. Целый. Да, там куча народу, они даже не разобрались сначала, потом уже поняли, что Анатолий Сайгон хочет там спитаться. Я ответил, что Шука и Василя, Василь где-то пропал был. Наверное, тоже стоял возле офиса Зеленского, там, наверное, плевался, не? не признается ты, Каша? Или гумном закидывал? Я же не Порохобот работаем. и не Зеленобот. Я вот такие себе непонятные. Я сам себе в шоке от себя. Ох, то добрые качества, самоцелью шел цена. Значит, у Василий. вас можно чертеж шел дуже дати, может не? Вы уже не предсказуемые стали. Добренько, давайте, давайте вас А я на дачу. Значит, если кто думает, что я парохобот, я завжди был националистом, не ими залишусь Повторяю, националист той, что больше всех любит свою батьковщину. Ну, принаймні, он так думает про себе. Просто на сегодняшний день, то, что робив Порошенко, с 51% збігається с моими бачениями. Тому я его поддерживаю. Все, крапка. Если Петро Алексеевич позволит дозволить что-то другое, я буду ярок выступать против него, потому что, хай чує, то, кто поддерживал его вчера, сегодня он может его яростно критиковать, потому что, когда мы будем правильно раскладывать власти, пропорции, плажки, власть будет четко понимать, что хочет свой народ. Если народ амортный, украинский амортный, как будет по-русски, амортный тоже самое. Аморфный, да, если если народ амортный, он ничего не требует от власти. Значит, этот народ можно сугнуть в бараний рог и гнуть его до тех пор, пока он перестанет дышать. Вот как того Ишака. Что вот еще один день не покормил бы, Нет. и он бы жил без кормежки. же Беларусь, вот, народ... например. К сожалению, да. Да, да. К сожалению, это так. Фашисты так, вот, украинские, вот контроли... еще, вот, вот... Что, знаете, какой новый? Фашисты украинские выбирают из двух евреев президента. Между прочим, между прочим, на эту тему есть ответ. Помните, на прошлом стриме у нас был доктор Фауст. Mm -hmm. Ребята, вспомните. Mm -hmm. Я напомню слова доктора Фауста, что он сказал. Этого вы не можете сказать. А я это скажу. Потому что я на это имею право. Если скажете это вы, вас обвинят в антисемитизме. Mm -hmm. А я это говорю, доктор Фауст, mm -hmm. что вы должны выбрать президента Украинца. Зеленский не является украинцем, Порошенко является. Он сказал, я в нем не вижу ничего еврейского. Вот так он заявил. Ребята, я знаю доктора Фауста не так давно, полгода, но доктор Фауст всегда говорит искренне и честно. И я думаю, этот не был пустой звук. Но хотят они любого украинца из-за поребрика или где-нибудь назвать евреем? Пускай называют. Хотят еврея назвать украинцем? Пускай называют. У нас в стране все люди имеют одинаковый голос. Голос выборца, гидности и тому подобное. Если любой украинец теряет свое достоинство, для меня хуже нету. И не имеет значения, кто он по национальности. Украинец должно звучать всегда. Украинец. Вы понимаете? Так, украинец. Когда я говорю украинскую, я всегда говорю верно. Но за тех временем совковых нам так поклали на голос в школе, что я по сегодняшний день себя не могу выкоренить. И а, до вроде... меня часто люди спрашивают, кто, кто хотел хунту, получайте ее. З нами сейчас на связку хулиган Хулиган под... Так, Что вы меня сейчас? чуете? Чуяем, да. мы добры... как нас О, и сегодня, и э, вас добрые сегодня. Я вас слышу. Так, я где-то сейчас. Да, в да, мы вас добрый Добрый вечер, хулиганы. Вас витаю, Василь, наша ага. Украина-Русь. Все, я вас чую только через, через. Вот так, Через вот. чат, да? так. ну что, к и сожалению, и... мне надо сейчас отключаться. Вы продолжаете. Да? Я туда было, на своем канале останавливаюсь. Спасибо тогда. Все. живи Беларусь. Кор... Слава да. Украине. Живи да, речь, живи да. вечно. Слава Украине. Дима, дякую за работу.